Всем привет, друзья! На связи, как всегда, Жавниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Это видео я посвящаю всем своим подписчикам на YouTube и в Инстаграме, И в этом видео я вам подробно расскажу про свой видеокурс по избавлению от панических атак, невроза, тревоги и негативных эмоций. Дело в том, что за шесть лет работы я на самом деле разобрался, как избавить человека от тревожных расстройств. Это не просто предположение, это факты, потому что я внедряю эту технологию уже год от года и получаю все время положительные отзывы о результатах. То есть это всегда определенные изменения. Изменения, например, конкретные, которые можно разделить на несколько категорий. Например, панические атаки, повышенная тревожность, пугающие симптомы в теле. Проблемы со сном аппетитом, утомляемостью и негативные эмоции. Это то, с чем я веду работу на курсе психотерапии. И это то, с чем вы сможете справиться с помощью моего видеокурса. И вот когда человек внедряет эту технологию под моим присмотром, он получает определенные изменения. Проходят панические атаки, улучшается сон, аппетит, снижается утомляемость, снижаются симптомы, пугающие в теле, снижается тревожность, снижаются негативные эмоции. И происходит это на ощутимом уровне. То есть кто-то говорит на 70% снижения, кто-то говорит на 80%. У кого-то вообще пропадают симптомы, у кого-то вообще вообще пропадают тревожные события. То есть результаты всегда есть и всегда они разные и зависят только они от одного единственного показателя. И этот показатель главный в работе вашей в дальнейшем над собой, который позволит вам улучшить качество своей жизни. И я хочу, чтобы вы для себя этот э, показатель записали, потому что я недавно понял, что это самая важная вещь. И на курсе психотерапии я теперь говорю об этом каждому клиенту что ключевой показатель в нашей работе, он только один, и звучит он так. Запоминайте. Количество разобранных тревожных событий. Именно количество разобранных тревожных событий определяет, насколько вы получите результаты, какие улучшения у вас произойдут. Ваши проблемы со сном, аппетитом, утомляемостью вследствие тревожности. Значит, чем больше количество событий вы разобрали, тем ниже будут проблемы со сном. Симптомы это следствие страха. Чем меньше возникает страх, тем меньше симптомов. Значит, количество событий разобранных тоже на это повлияет. Тревожность? Ну, конечно. Чем больше тревожных событий, тем выше у ваш уровень тревожности. Чем меньше тревожных событий, тем ниже уровень тревожности. А значит, количество разобранных событий является ключевым показателем в вашей работе над собой, чтобы вы приблизились к тому, как живет другой человек. Ведь подумайте сами, чем вы на самом деле отличаетесь от других людей у которых нет проблем с неврозом, тем, что они в течение дня не так часто испытывают страх. Они вообще редко его испытывают, потому что у них мало событий, которые воспринимаются как опасные. Ведь у них происходят все те же самые ситуации, что и у вас. Они также собираются идти на работу, ложиться спать и так далее. Но при этом вы воспринимаете их как опасные и у вас возникает страх. Они не воспринимают их как опасные и у них страха не возникает. Значит, отличие заключается в том, что у них гораздо меньше тревожных событий в их жизни. А ваша задача – привести ваше количество тревожных событий к тому количеству, которое есть у людей, у которых нет невроза. Вот и весь секрет. Эта технология помогла уже большому количеству людей. И долгое время видеокурс стоил 5000 рублей. Это порядка 70 долларов или 60 евро. Да? А на сегодняшний день… Уже несколько месяцев этот видеокурс стоит всего 500 рублей. То есть на 90% со скидкой 90%. То есть по сути 10% от цены 10 часть. Это всего 7 долларов или 6 евро. И я считаю, что каждый мой подписчик, кто смотрит мои видео, обязан приобрести этот видеокурс. Не для того, чтобы меня обогатить, а для того, чтобы он мог внедрить эту технологию в свою жизнь. Конечно, непосредственно нужно, чтобы человек оплатил этот видеокурс. Я считаю, что, во-первых, любой труд должен быть оплачен, тем более интеллектуальный. А во-вторых, когда человек платит даже небольшие деньги, он пытается сделать их инвестиции, отработать их. Поэтому он смотрит и внедряет то, что он приобрел. Не закидывая долгий ящик. Следующий важный момент это то, что этого видеокурса нет на Ютубе. Конечно, вы можете посмотреть любые другие видео на Ютубе, посвященные темам разбора, фиксации событий, но их как таковых практически нет потому что они не интересны широкой аудитории. То есть такое видео, где ты по плану рассказываешь, как избавляться, не будет занимать у людей интерес, и они не смогут его смотреть, потому что это должен быть определенный настрой, определенные этап, этапы человека и так далее. Поэтому полное обучение этой технологии дано именно в этом платном видеокурсе. В бесплатных где-то ресурсах, материалах на YouTube их просто нету, потому что я это делал только один раз. Полностью записью, с различными моментами записывал. Если вы уже считаете, что видеокурсы, вы давно ждали такую возможность, прямо сейчас переходите по ссылке в описании к этому видео и можете приобрести его. То есть там есть ссылка на сайт, переходите на сайт, там можно посмотреть бесплатно первую часть видеокурса, оплатить и вам видеокурс идет на почту если Еще, кстати, момент, да, который я сделал, это если вам видеокурс по каким-то причинам не понравится, или вы посчитаете, что вы зря его купили, то вы просто можете об этом написать, и мы деньги возвращаем. То есть, грубо говоря, это мой вклад в вашу жизнь для того, чтобы вы могли э, улучшить качество своей жизни. Это не очередной видеокурс, где вам рассказывается, что это такое, что там, как э, вам, мышам, стать ежиками, как я люблю говорить. А на самом деле там дается конкретные действия. То есть я вам скажу конкретно, сделай вот это, сделай вот это и получишь вот такой результат. То есть вы получите всю ту технологию, которая, внедрив в жизнь людей, дает результаты. И вы должны будете сами ее внедрить в свою жизнь. Конечно, это отличается от работы на курсе психотерапии, где я внедряю эту технологию в вашу жизнь. Но вы можете начать с простого шага попробовать внедрить ее сами. В любом случае вы получите какой-то эффект. И если вы захотите продолжить этот эффект, конечно, вы всегда можете пройти и мой курс психотерапии. Ссылка на него также есть в описании к этому видео. Главное здесь что? Что я бы хотел обратиться ко всем вам, вам мои подписчики, Сказать, во-первых, большое спасибо за то, что смотрите меня столько лет или столько месяцев, может быть. Для тех, кто только недавно подписался, посмотрите мои другие видео, чтобы понять, что я достаточно эксперт, хороший эксперт в этом вопросе, потому что я занимаюсь только этими проблемами на протяжении уже более шести лет. И вот сейчас у вас есть возможность, которая является очень хорошей это взять шестилетнюю технологию, которая дала эффективность и внедрить в свою жизнь за э, самые, самые маленькие деньги в, в интернете и с гарантией, что если вам это не подойдет, мы возвращаем деньги. Поэтому здесь ваша задача, я понимаю, для не для всех не все любят вот это вот делать, типа платные что-то, все думают пытаться бесплатные или я буду делать все сам. Нет, друзья. Зря, не надо, не тратьте время. Лучше, чтобы вы время тратили на то, чтобы наслаждаться жизнью. Возьмите готовую технологию, внедряйте в свою жизнь. Не стоит пытаться а, это как-то самому сделать, потому что это сложно, долго, и вы можете за это время... Проблема-то в чем? Что ваше состояние продолжит усугубляться. И если вы не начнете сегодня выходить из этого состояния, то вам с каждым днем будет все сложнее из него выходить. Поэтому не ждите, не ждите, что у вас наступит критическая ситуация, где вам надо будет уже без разницы, что лишь бы хоть что-то. Начните уже сегодня, пока ваше состояние такое тяжелое. Не ждите, пока оно само пройдет. Начните работать с ним прямо сейчас, чтобы уже начать движение на выход из этого состояния. А я же хочу на самом деле избавить всех от тревожных расстройств. И самое интересное, я думал, что когда я найду решение, это будет очень легко. Вот так. Ты нашел решение проблемы, и все избавились. Но нет, на самом деле окружающая среда информационная со своим инфомусором, она очень сильно давит, и люди ко мне приходят, зачастую с такими представлениями о своей проблеме, что это не только мешает работе, еще и ухудшает их собственное состояние. Поэтому, друзья, я очень хочу, чтобы каждый из вас избавился. Для этого вы должны поверить мне и внедрить эту технологию в свою жизнь. Ссылка в описании под этим видео. Всем вам удачи. Спасибо, что вы со мной.